Друзья, всем доброго времени суток, с вами Сергей Николаевич. Как меня слышно, как меня видно. Дайте обратную связь. Нас сегодня очень много, очень много желающих получить знания из Академии спикеров компании GCF. Знания уникальные своего рода, авторская программа. Программа уровня профи, друзья, 10-10-10. Огромное спасибо. Спасибо. Итак, меня зовут Сергей Николаевич, Сергей Николаевич Кирко, и мы стартуем. Друзья, поехали. Итак, поставьте, пожалуйста, по десятибальной шкале мне сейчас желание ваше обучаться спикерству, ваше желание стать высокооплачиваемым специалистом в области проведения переговоров, в области работы с командой, со своей, выйти на новый уровень. Кто хочет всего этого? Кто получи, хочет получить самые крутые фишки в работе спикера? Как не бояться большой аудитории? Как преобразовать свои страхи и сомнения в состояние драйва, энергии? Как качать аудиторию результативно? Как получать от аудитории все, что вы хотите? Как повысить конверсию от каждых переговоров? И как научиться профессионально закрывать сделки, друзья, 10, 10, 10, 10, отлично. Итак, вебинар будет в записи, сразу хочу сказать, запись мы выложим в личных кабинетах у каждого партнера, вот, у вас будет доступ, вы все это сможете пересмотреть, поэтому, друзья, официально мы с вами стартуем, 3, 2, 1... Поехали. Итак, меня зовут Сергей Николаевич. На сегодняшний день я являюсь бизнес-тренером, я являюсь коучем-психологом. Вот, э, и я представляю вашему вниманию авторскую академию спикера компании GSF. Академия включает в себя четыре блока, друзья. Итак, давайте знакомиться в первую очередь. Потом я вам расскажу что мы будем с вами проходить, как мы будем с вами заниматься, какой результат вы получите и сколько это вам, возможно, принесет денег на сегодняшний день. Итак, еще раз, я являюсь бизнес-тренером, коучем, психологом, практикующим и представляю вашему вниманию программу «Академия спикера». Вот. Хочу получить сейчас обратную связь, друзья, Поставьте, пожалуйста, не поставьте, а напишите, пожалуйста, мне, кто готов пойти до конца. У нас будет четыре блока, четыре блока. Первый блок и второй блок только для тех людей, кто хочет получить базу, базу знаний, основу спикерства, основу ведения переговоров. Третий и четвертый блок будет только для профи, только для тех людей, кто готов пойти до конца. Пишите, кто готов. Первый человек готов пойти до конца. Почему я почему я завел разговор именно о том, кто готов пойти до конца, друзья, вы узнаете по окончании нашего вебинара. Будет приятный бонус, приятный, готов, еще один человек готов. Итак, друзья, хочу познакомиться с людьми, которые сегодня готов, готов, готов. Отлично. Хочу познакомиться сегодня с теми, кто находится в аудитории. Друзья, напишите быстро 2-3 слова о себе. Можете метафорически, кто вы, что вы любите и еще огромная просьба, напишите, что вы ждете на сегодняшний день от этой академии, что лично для себя вы хотите получить, какие ожидания, это очень важно, очень, потому что с этого начинается наша система обучения, что вы любите, кто вы на сегодняшний день и чего вы ждете от нашей Академии спикеров лично для себя? Что вы хотите получить? Может быть эмоции, может быть профессиональные знания, может быть какие-то фишки. Кстати, мы будем рассматривать с вами просто крутейшие моменты, как работать в стрессовых ситуациях. Вот. И я приготовил для вас сюрприз, который я озвучу в самом конце сегодняшнего вебинара. Что происходить будет сегодня? Сразу хочу сказать. Мы будем работать не более часа. Сегодня будет ознакомительный вебинар, ознакомительная встреча с полным курсом. Что вы получите, как мы будем обучаться, что это будет для вас значить, подходит ли это для вас на сегодняшний день. Вот такие вещи я сегодня буду вам показывать, буду говорить, в каком формате мы будем с вами заниматься, вот. какой промежуток времени все это будет проходить. Вот об этих всех темах мы с вами поговорим. Друзья, жду обратную связь. Обязательная часть и фишка изюминкой нашей академии спикера является обратная связь именно с автором курса, с бизнес-тренером, то есть со мной. Меня зовут Сергей Николаевич. Для близких я КИТ напоминаю. Вот. Вся академия будет вам доступна на площадке GCF в личных кабинетах, друзья. Вот. Стартуем мы официально в среду То есть у вас будет два дня Для того, чтобы ознакомить Большее количество людей С этой возможностью В дальнейшем Академия будет на платной основе Это сегодня впервые В рамках проекта Антикризисной глобальной программы Мы с вами получаем образование Просто участвуя в маркетинговой стратегии Просто От 15 долларов, напоминаю Итак, друзья что же такое ораторское искусство и чем оно не является на самом деле? Сейчас я с вами поделюсь фактами, сейчас я с вами поделюсь собственным опытом и не только своим. А сейчас хочу зачитать, получить обратную связь, что же пишут люди. Педагог, художник-витражист, партнер GSF. Жду повышения навыков партнеров проекта. Отлично, отлично. То есть лично для себя это обучение тоже идеально подходит. Профессиональное знание в построении продуктивной, продуктивной что? Продуктивной команды, продуктивной работы, я так понимаю. То есть выход на новый уровень, я правильно вас понял? Это пишет Баршагуль, очень приятно. Евгений, вселенские запросы, мега позитивные, жду секреты управления людьми. Да, друзья, именно, именно секреты, как манипулировать людьми так, чтобы они этого даже не заметили. Как получить от человека то, что вы от него хотите, причем сделать это можно так, что он сам этого захочет, сам захочет реализовать себя, и вы так это преподнесете, что он, решая свои желания, закрывая свои цели, мечты, он будет закрывать ваши, ваши желания, ваши цели. Это очень круто, друзья. На сегодняшний день такие знания дают, насколько я знаю, только в специальных органах. Вот именно этими знаниями мы тоже будем с вами делиться. Что такое человек, как он мыслит, почему у человека есть два полушария, что такое рептильный мозг и так далее. Все эти знания, что такое вербалика, невербалика, все эти фишки и крутые моменты мы будем с вами изучать, получать знания и более того, более того, помимо той фишки, которую я вам говорил, то есть изюминкой нашей академии Будет обратная связь с автором, будет личное сопровождение всех участников Академии, будет анализ, будет личный разбор, будет корректировка вашей работы, будет проверка домашних заданий, будет много работы, много, друзья, будьте готовы к тому, что вы ежедневно будете уделять не менее одного 2 часов тому, что для вас будет на сегодня дано. Но тот результат, который вы получите за месяц обучения, еще раз говорю, если вы не захотите, вы можете в любой момент выйти. Но на сегодняшний день программа «Профи», полная программа «Профи» составлена а, примерно на один месяц. Будет 14 активных дней. Через день мы будем с вами встречаться, кроме субботы и воскресенья. Поэтому это будет примерно месяц. То есть до 1 сентября вы получите все. Что мы для вас приготовили. С личным сопровождением, с корректировкой, с анализом, с личным разбором. Вот. Уроки потом все будут доступны вам в любое время. Вот. Более того скажу. Мы для вас предоставим один из важных бонусов. Это... Давайте это оставим на потом. И Для вас будет очень приятный момент. А, ожидание, ожидание. Жду секреты управления. Дальше смотрим. Так. Клавдия, Клавдия, у меня все исчезает, то появляется, это у вас интернет, к сожалению, вы посмотрите запись, у вас будет такая возможность, а, да, у вас недостаточная скорость, продуктивно работать с командой, окей, друзья, это то, о чем мы говорим, продуктивно работать с командой, заниматься бизнесом, выстраивать взаимодействие и отношения с каждым человеком, как это делать профессионально, вот. Что такое тонкая подстройка, что такое грубая подстройка, что такое определенный слой жизни, что такое внутренние и внешние намерения. Все, обо всем этом мы будем с вами разговаривать. Я хочу сказать, что вы прокачаетесь настолько, если будете делать все домашние задания, что ровно через месяц вы станете не просто экспертом в информатике, то есть в информативной части э, спикерства. Вы сможете стать уже Профессионалам, у которого будет определенный навык, навык работы с большой аудиторией, не только офлайн, то есть вживую, но и онлайн. Мы с вами пройдем даже техническую часть, как правильно, профессионально проводить онлайн-презентации, онлайн-вебинары или просто онлайн-переговоры. Итак, друзья, идем дальше. Запись будет обязательно, посмотрите. Профессиональные знания, новые эмоции – что я вам хочу сказать, эмоции будут зашкаливать, друзья, будут 100%, будет жарко, эмоции будут, будет трясти, будет заплетаться язык, будет волна по телу проходить, эмоции я вам 100% обещаю. Вы испытаете такие эмоции, если все будете делать пошагово, по инструкции, по алгоритму которых вы до сих пор не испытывали. В этом я уверен, потому что я сам все это проходил, и сам все это буду вам показывать, рассказывать, делиться секретами, эмоции будут сто процентов. Итак, друзья, смотрим дальше. Обратная связь, обратная связь. Будет запись. Охватить всю программу. Так. Хочу научиться разговаривать с потенциальными партнерами. Конечно, эта техника не просто выступать спикером, быть востребованным, высокооплачиваемым. В любой компании, для а, даже собственного бизнеса, вы сможете настолько эффективно вести переговоры, что ваше окружение будет в шоке, каким специалистом вы станете через месяц. Кстати, эти знания помогают не только в бизнесе, но эти знания очень эффективны в личной жизни, ведь переговоры мы ведем каждый день с детьми, с родителями, с другими родственниками, с мужем, с женой, с сестрой, с братом, с соседом. Представляете, насколько вы будете интересным собеседником, насколько вы будете эффективным собеседником, если вы будете применять все эти техники, Именно в разговорах среди знакомых, среди соседей. И представьте, если вы что-то хотите получить от супруга. Уважаемые женщины, вы поймете, как разговаривать со своим окружением так, чтобы они по собственному желанию делали то, что хотите вы. Это очень круто, очень-очень. Напишите круто, если это вам нравится. Напишите круто, если вы хотите владеть этой техникой. Так чтобы реально привлечь к работе. Отлично. То есть все сводится к финансам, да, друзья? Знание и получение навыков это все-таки огромная, скажем так, финансовая часть. Это выход на новый уровень. Не просто на новый уровень экспертности, выход на новый уровень осознанности того, что вы делаете. Так, смотрим еще. Я имею небольшой опыт спикерства, но хочу более профессионально проводить презентации. Окей, мы пройдем с вами два... Два дня, когда мы будем разбирать полностью структуру результативной, суперэффективной презентации. Как это делать правильно, как это делать профессионально. У нас будет два варианта. У нас будет вариант быстрый, легкий и очень эффективный, альтернативный. И у нас будет классика. Классика со всех сторон будет разобрана. Что это будет, я сейчас вам расскажу. Хочу научиться приглашать. Отлично, приглашать это тоже круто. Так, что еще мне пишут? Я им так, так, так, так, управление людьми, чтобы правильно, мгновенно закрывать сделки. Секреты управления людьми, продуктивно работать с партнерами, стать экспертом в этой области. Друзья, приготовьте, пожалуйста, ручки и тетрадки, потому что это важно. Я хочу, чтобы вы записали лично для себя то, что вы написали в чате. Лично для себя пропишите свои ожидания. Что вы ждете от этой академии? Чего вы ждете? Мы будем с этим работать. И по окончании обучения мы с вами откроем эту страничку. Эффективнее всего открыть тетрадь сзади и поделить на две части. В левую часть, ну, возможно, в правую, как вам удобно. У каждого мозг разный. Есть левое и правое полушарие, как я говорил. Они работают по-разному. Есть левша и есть правша. Там, где вам удобно. Выберите половинку листа и напишите то, что вы ожидаете, что вы хотите получить. Это важно. Это будет в среду, но сегодня вы можете это уже сделать по горячему. Итак, хочу научиться приглашать профессионально. Думаю, в дальнейшем это новый навык будет более чем актуальный. Я хочу вам сказать, что спикеры на сегодняшний день, очень востребованы в любой компании, потому что огромная часть бизнесов выходит полностью в онлайн-режим. На сегодняшний день, благодаря той нехорошей обстановке, которая сейчас есть. Круто, круто, круто, круто, круто, круто. Друзья, вы все крутые, крутая программа, вот, все будет круто и кайфово, отлично. Итак, друзья, я получил обратную связь, нас уже 32 человека, отлично, отлично. Сразу скажу, не все дойдут до конца, кто-то сдуется, я даже знаю примерно уже кто. По сообщениям я уже считываю информацию, вот, невербально, вот, я чувствую вашу энергетику, чувствую вашу отдачу. Поэтому я четко вижу, кто до какого уровня дойдет, друзья. У меня есть опыт в этой сфере, вот, и я, кстати, поделюсь этим опытом с, вам, с вами, и вы тоже сможете разбираться в людях. Итак, друзья, ну что же, что такое ораторское искусство, по вашему мнению? Напишите, пожалуйста, кто такой оратор. Напишите, напишите, чем должен обладать оратор. Я жду обратную связь. Мы будем работать в двухстороннем режиме. Все время. Все время в драйве, все время в фокусе. Поэтому не отвлекайтесь, отключитесь от внешних факторов. Сегодня мы будем работать с вами. И если вы выберете нашу Академию в качестве обучения лично для себя, то очень рекомендую не отвлекаться, быть в фокусе. Каждое, каждый день мы будем заниматься примерно по полтора часа. По режиму, по графику у нас по регламенту будет от одного до двух часов, но мы будем стараться укладываться в час тридцать. Поэтому уделяйте время. Вот. Ага. Так, а я не сдуюсь, если не дойду, то доползу. Да, друзья, да, есть отличное выражение. Если ты не можешь бежать, иди. Если ты не можешь идти к своей цели, ползи. Если ты лежи, не можешь ползти к своей цели, ложись по направлению к своей цели. И цель притянется к тебе сама. Отличное выражение, оно мне очень нравится. Оратор – человек, который круто говорит. Окей, я с вами согласен, но на сегодняшний день я скажу, кем является оратор на самом деле, а кем не является. Хочу вас э, огорчить. Оратор не является тем человеком, который круто говорит. На самом деле это совсем не так. Можно годами ставить риторику, можно годами ставить голос, но это не тот навык, который нужен оратору для ведение переговоров для проведения встреч. Абсолютно не тот. Мы с вами будем изучать эту тему именно с практической, с практической стороны. Не как теорию. Мы будем с вами изучать эту тему, именно как это все применить в жизни, друзья. Как применить в жизни? Именно практическую сторону. Так, смотрим дальше. Кто же еще считает, что знает у нас, кто такие ораторы? А, так, так, так, так, так. так. Оратор-человек, аудиторию. Так, оратор должен держать аудиторию. Внимание, вот этот момент абсолютно правильный. Оратор всегда должен держать всю свою аудиторию в фокусе. Он не, он не должен отвлекать аудиторию на какие-то сторонние вещи. Есть масса прием, приемов и методик, и методов, как это делать, как вовлекать аудиторию. Об этом мы тоже говорим. Техника вовлечения аудитории в процесс. Есть масса техник по тестированию аудитории, кто сегодня находится. И есть масса приемов, мы будем рассматривать только один-два, будем их обсуждать. Наиболее эффективные, наиболее простые, понятные, доступные э, к использованию приемы, которые будут приносить максимальный результат. Оратор тот, который риторик, актер, психолог. Это абсолютно не так, абсолютно не так. Это совсем не оратор, друзья. Риторику нужно ставить годами, а мы пройдем с вами все за один месяц, и вам не обязательно обладать актерским мастерством, не обязательно обладать знанием психологии, не, облаз... не обязательно обладать риторикой или хорошо поставленным голосом. Это абсолютно не так. Друзья, оратор – это тот человек, который может привлечь внимание людей. Согласен, сто процентов. Оратор, причем в нужный момент, в нужный оратору, Сделать акцент на определенных вещах, выстроить так дачу информации, чтобы человек конкретно услышал призыв к действию и выполнил это действие примерно на 80%. Оратор – это человек, который может говорить на любую тему без подготовки. Его невозможно застать врасплох. Абсолютно Нурсулу с вами согласен. И одна из тематик нашего обучения будет быстрое переключение на другую тему – как? Абсолютно комфортно работать абсолютно с любой аудиторией. Даже если в аудиторию придет обезьянка такая, бах-бах, знаете, такая, в тарелке бьет. Обезьянка, которая будет отвечать на телефон сотовый во время презентации, хотя всех попросили отключить. Обезьянка, которая будет выкрикивать неприличные слова. Обезьянка, которая может включить во время онлайн-презентации неприличные рекламы, как это было у меня совсем недавно. Я выступал с презентацией для своей команды, и к нам вклинился человек, который, я не знаю, как это технически происходит, но мы постоянно слушали матерные песни и рекламу с различных магазинов, секс-магазинов, секс-индустрии, секс-шопов. Это было прикольно, это было весело. Мы сделали так, спикеры, что это все развеселило людей и все обратили в позитив. И человек, который пытался сорвать провокатор нашу презентацию, просто ушел ни с чем. Он еще пытался делать а, такие же действия. Но так как мы все это переводили в правильное русло и вы извлекали пользу из его действий, причем в свою сторону, вот этот а, провокатор просто решил, что для него это... Уже не актуально, и для него это не то, что нужно делать на сегодня, друзья. Итак, едем дальше. По поводу «Застать врасплох абсолютно согласен. Оратор – это тот, кто может убеждать. Друзья, смотрите, слушайте внимательно. Убеждать никого не нужно на сегодняшний день. Есть законы Вселенной, которые тоже мы будем с вами обсуждать. И в один из первых дней, по-моему… Второй мы сейчас пробежимся по программе. Мы с вами будем играть в игру. В игру, друзья, где вы сможете для себя выбрать команду. А играть мы с вами будем в виртуальный футбол. Крутейшая игра, в которую играть всего 10 минут. Но результат осознанности на таком уровне зашкаливает, что люди сразу, сразу начинают играть в точно такой же футбол. Бегут моментально многие из наших я знаю, партнеров это делали, играть в футбол вместе со своей командой. Это очень крутая техника, она настолько легко и просто заходит в ваш мозг, не рептильный, а уже более развитый, вот, и настолько приносит осознанность, что открываются определенные блоки в вашей голове, которые, ну, то есть определенные блоки, которые были, они убираются, и вам, в принципе, по жизни становится работать, и взаимодействовать с людьми, я говорю, и в семье, и в работе намного проще и легче. Так вот, убеждать никого не нужно, заставлять никого не нужно. Один из первых законов вселенной – свобода выбора каждого человека незыблема. Нужно оставлять свободу выбора за человеком. Как это делать профессионально, как предоставлять выбор без выбора профессионально, мы тоже об этом будем говорить. Оратор – человек, который владеет вниманием аудитории, у него мощная энергетика, которая передается людям во время выступления. Отлично, Татьяна. Отлично, отлично. Он владеет вниманием аудитории, и у него действительно должна быть мощная энергетика. А где взять эту энергетику? Вот об этом мы тоже будем разговаривать. Мы будем создавать с вами это состояние, мы будем его фиксировать, мы будем… Э Оставим это на потом, я тоже для вас расскажу очень много фишек. Он должен ответить на все вопросы. Согласен, это называется работа с возражениями. Но, друзья, хочу вас заверить, что, возможно, дача информации, презентация, ведение встречи на таком уровне, что ни одного вопроса у вас не будет возникать. Если у вас до сих пор возникают вопросы на ваших презентациях, либо на ваших переговорах и встречах, значит, вы не профессионал, значит, есть вам куда расти, значит, есть над чем работать. Именно поэтому оратор должен обладать знаниями так и так их использовать, чтобы не было ни одного возражения или вопроса. Актерский, актерские психологические навыки, мы об этом поговорили. Оратор, который держит внимание зала, да, правильно, и не хочется уходить. И юмор. Да, правильно. Умеете шутить, будем шутить. Мы тоже будем об этом разговаривать. Более того, мы все разные с вами. У нас разный опыт. <coughs> Извиняюсь. У нас у всех разный опыт, разные возможности, разные таланты, друзья. Именно поэтому кто-то умеет шутить и будет это активно использовать. Кто не умеет шутить, активно использовать это не будет. Мы будем об этом говорить, как определить свою экспертность и как сделать конкретно свою фишку. То есть свой собственный стиль выступления, свой собственный стиль ораторский мы будем вырабатывать. Юмор, кстати, переводится по латыни, насколько я помню, как «животворящий». То есть с помощью юмора... Друзья, я вам сейчас расскажу одну очень крутую историю. Вот с помощью юмора можно не просто работать с людьми, но можно оживить огромное количество процессов. Давайте эту историю мы оставим, наверное, как раз на тот день, когда мы об этом будем говорить. Она очень крутая, очень. Оратор, умеющий убеждать, мы об этом говорили, должен быть коммуникабельным. Это не совсем так, но в принципе да. Переключать внимание отлично. Переключать внимание в тот момент, когда ему надо. На те вещи, которые действительно стоят внимания. Это стопроцентно Он должен уметь защищать свою точку зрения. Друзья, Баршагуль, хочу вас огорчить. Точки зрения не существуют. Существует ваша позиция. Точка зрения – это когда вы сидите в большом замкнутом пространстве, сделали себе маленькое отверстие и одним глазом смотрите на мир. Вот это называется точка зрения. Мы будем этот блок убирать. Это гремлин в вашей голове. Не будет у вас точки зрения. Смотреть надо шире. Мы не лошади, которым ставят вот так попоны, чтобы они смотрели только вперед. Мы люди, у нас периферическое зрение огромное. Мы можем крутить головой, мы можем двигать шеи, мы можем туловище повернуть. Друзья, мир огромен. И все, что в нем есть, возможно получить. Друзья, все зависит только от нашего образа мышления и от наших действий, от нашего настроя. Обратная связь с аудиторией. Отлично. Оратор должен быть грамотным и всегда ответить на любую тему. Да, кстати, оратор должен очень хорошо выглядеть, ухоженный вид. Вот это тоже такой момент, то есть есть момент подготовки. Итак, оратор – это искусство, работа с залом. Совершенно с вами согласен. Именно об этом мы и говорим. Профессиональный оратор – Примерно похож на вас, Сергей Гульшат. Смотрите, ведь именно я вас буду этому обучать. Именно я имею опыт огромный в этой сфере. И почему вы сегодня здесь, друзья, нас уже почти 40 человек. Почему вы сегодня здесь? Именно потому, что я умею, умею это делать. И я хочу этими знаниями поделиться с вами. Вы будете еще лучше меня, еще лучше делать. У нас у каждого есть очень много своих собственных фишек, которые вы можете примешать к той информации, к тем навыкам, которыми я поделюсь. И вы можете намного опередить своего учителя, друзья. Итак, оратор-хозяин своей аудитории. Отлично, правильно, красиво сказано. Харизматичный, профессионал своего дела, коммуникабельный и коммуникативный. Отлично, профессионал. Не всегда. Спикер-профессионал, вы новички, и мы с вами будем именно на нашей академии обкатывать все ваши навыки в легкой игровой форме. Вы даже не поймете, насколько вы станете экспертными и профессиональными, просто играя в игры, просто выполняя простые шаги, простые инструкции, простые алгоритмы. И делая из этого выводы, выходя на новый уровень осознанности, вы будете настолько расти за этот месяц, друзья, что ваше окружение, я повторяю, вас узнавать не будет. Но при одном условии. Вы будете выполнять то, что вам будет положено по программе. Дело в том, что когда вы приходите к нам на обучение, будет три простых требования. Нужно быть первым. Нужно быть честным перед самим собой. Второе. Нужно снять корону с головы. То есть, если вы пришли обучаться и получать знания от эксперта, пожалуйста, не показывайте свою экспертность. Промолчите, вы поймете, почему это нужно сделать, это тот самый выбор, о котором я говорил, возьмите то, что вам нужно. Если вы считаете, что спикер, эксперт, либо учитель ваш неправ, бизнес-тренер, промолчите, но делайте тогда по-своему, как считаете нужным. У вас есть своя позиция, у вас есть свои таланты, возможно, у вас есть другие знания в области спикерства или другие знания в области Комму... коммуникативности вот, поэтому <как> коммуникаций, поэтому конечно, конечно, возможностей много, а как их использовать это вы уже будете решать сами друзья, я надеюсь вы поняли что такое ораторское искусство на самом деле это знание простых алгоритмов знание простых секретных фраз, знание простых секретных слов, с помощью которых можно управлять аудиторией Просто вы должны знать структурированно, как вы должны дать информацию, что зачем следует, какие нужно вставить нужные слова, когда их нужно вставить и все. Как правильно закрыть сделку, как правильно отработать возражения, как за 15 минут до выхода на сцену или до выхода в открытый эфир на огромную аудиторию в, в, в, в, запустить себя правильно, свое тело в определенное состояние, ресурсное состояние драйва. Не бояться, как преобразовать страхи в уверенности драйв, в энергии. Вот это все мы с вами узнаем в течение курса. Вот. И что я вам хочу еще рассказать. Смотрите, знакомство с блоками Академии, темами, приемами, приемами спикера во время работы с аудиторией. И какой формат Академии регламент. Давайте сначала я вам скажу, как мы будем заниматься. Я уже сказал, что заниматься мы будем в простой доступной форме. Каждый вебинар, на котором мы будем встречаться, будет выкладываться в записи у вас э, в личных кабинетах. У вас будет открыт постоянный 24-часовой в сутки доступ. То есть вы сможете просмотреть основные моменты. Вы сможете повторить основные моменты. Ежедневно будут домашние задания. Друзья, их нужно будет выполнять, потому что в самом конце э, всей академии будет одно большое домашнее задание – Которое, в принципе, выполните, если вы все шаги, у вас будет готово под ключ. Вы поймете почему. Сейчас я не буду выкладывать все секреты свои, потому что я тоже вами манипулирую в данный момент. Поэтому вы спикерами будете, у вас есть желание, поэтому я говорю об этом открыто. На сегодняшний день вы не замечаете, но вы сейчас делаете то, что нужно мне, а не вам. Но вы это делаете по собственному желанию, потому что я у вас проявил интерес, вовлеченность сделал вас в наш разговор кто это заметил, напишите я заметил, я заметил кто не заметил того что происходит, я уже применил как минимум 4-5 крутейших фишек, благодаря которым я получаю обратную связь благодаря которым мы с вами дальнейшую встречу продолжаем и вы как бы заинтересованы и никто из комнаты не выходит, вот Итак, регламент. Регламент у нас будет 14 дней, примерно по полтора часа. Будут домашние задания, которые вы можете выполнять. Из блока в блок. Из блок. Заметили, заметили, заметили. Отлично. А напишите, пожалуйста, какую фишку вы заметили. Я хочу сейчас сказать, что мы помимо того, что сняли корону с головы, я сказал, друзья, мы должны быть абсолютно честными перед, самими, перед самим собой. Но есть еще третий момент. Вы должны быть честными передо мной, открытыми и честными. Именно поэтому нужно снять корону. Я заметил после первого вашего слова. А что заметил-то? Напиши конкретно, какую фишку, какое действие, или что я сделал такого, какое слово сказал, возможно, что аудитория начала реагировать и делать то, что нужно мне. Если вы скажем так, заметили, напишите не просто я заметил, а напишите какую фишку, я уверен что сейчас максимум напишет один человек, тот у кого есть опыт и кто понимает о чем я говорю окей, окей, согласен, ваше согласие да, конечно, то есть выбор всегда за вами, вот, я спросил готовы ли мы работать, стартуем я вас подготовил, конечно это тоже фишка, да, пускай не самая основная, но тоже очень крутая вот, теперь, друзья, я надеюсь, вы меня услышали, вот, давайте перейдем после обратной связи с вами, я надеюсь, я вас заинтриговал, и сейчас я хочу с вами поделиться, ну, скажем так, основной информацией, да, да, да, да, да. все абсолютно правда, да, да, да, когда я написал, попросил написать для обратной связи, я сделал так, что вы стали в фокусе, вот я сделал так, что вы стали делать то, что я вас прошу. Но я это делаю так, чтобы вы сами хотели это сделать. Так, так, так, так, так, так, так. Да, программирование на результат. Согласен, согласен. А также, а также интрига, друзья. Кто заметил интригу? Напишите. Да, да, да, я заметил интригу. И интрига. Я сказал, что в самом конце нашего дня я вам озвучу интригу которая будет в самом конце обучения, что конкретно вы получите, какой бонус, какой подарок вы получите, вы еще не знаете, интрига, интрига, отлично. Это не просто вовлеченность, а это вызывает огромный интерес. И, кстати, почему это делается именно в самом конце? Для того, чтобы удерживать аудиторию во время всего процесса до самого конца. Обращали внимание, когда... На аудиторию спикер, оратор выступает, и когда осталось 5-10 минут и идет уже официальное заключение, очень неприятно, когда ты стоишь на сцене, когда 30-20-25% людей с тобой работают, и ты еще не закончил, но 70 примерно процентов встают и тупо начинают выходить из зала. И поворачиваются к тебе спиной еще одним местом ниже спины. И это на сегодняшний день очень неприятно, как спикеру. Как не буксовать в таких случаях? Как реагировать в таких случаях? Как реагировать на различные вещи? Мы тоже об этом будем говорить. И как не выгореть во время такой презентации? Вот. Да, все правильно. Звучат определенные вопросы. Вопросы звучат, друзья, именно те, которые должны звучать. Тема правильных, открытых и вовлекающих вопросов будет одной из тем у нас на занятии. Вот вот, вот какими фишками я буду с вами делиться. Итак, друзья, полностью, полностью все знакомство с блоками для вас будет выложено в личных кабинетах. Я думаю, завтра, крайний срок послезавтра, до начала обучения, вы сможете ознакомиться с полной программой. Что я хочу сейчас вам быстренько пробежаться и рассказать. Если вы готовы услышать полную программу, все темы дней за пять минут, то я готов ознакомить. Если для вас это сейчас важно и актуально, напишите хочу, хочу, хочу, хочу, и тогда я с удовольствием для вас зачитаю всю программу, над которой я трудился целый год, программу, которую, скажем так. Это авторское видение, авторский курс, это опыт огромный, который я получил в сфере спикерства не в одной компании. Опыт, который я получил за 16 лет и как предприниматель, и как сетевик, и как спикер, и как коуч, и как бизнес-тренер в своей практике. Я сравнивал все методики и выработал на сегодняшний день самую, по, моей, по, по моему мнению, самую простую, доступную к пониманию, эффективную в дубликации систему, которой я с вами и поделюсь. Хочу знать, хочу, хочу, хочу. Итак, друзья, я думаю, что многие просто э, уже устали писать, наверное, пальчики устали, пальчики, ушики устали, да, слушать. Поэтому я сейчас быстро про хочу, хочу, хочу, отлично. Тогда я хочу вас ознакомить на сегодняшний день с тем, э, что хотите вы. Обратили внимание? Я хотел вас ознакомить. С этой информацией я получил от вас обратную связь и, и ваше разрешение, ваше желание, и я вовлекаю вас в процесс. Вот какие фишки мы используем. Когда вы пройдете обучение, вы с легкостью, просмотрев любую презентацию или любую встречу, мастер-класс, бизнес-тренинг, любую абсолютно онлайн-либо офлайн встречу это вживую, вы с легкостью будете определять уровень мастерства спикера, и вы с легкостью будете разбирать структурно всю презентацию, как мы говорим, по полочкам, по косточкам. Это будет очень круто. Помните, друзья, был фильм «Матрица», он, кстати, сейчас переснимается, сиквел, э, на новом уровне. Так вот, помните, когда Нео стал обладать видением, когда он стал видеть все, что происходит вокруг в цифровом формате, и он стал со временем... Э, Пользоваться этим знанием, вырабатывать навык и стал настолько экспертным и профессиональным, что сумел разрушить целый мир, который строился веками. Только из-за того, что у него открылось видение, он его развил, и он, видя все это, начал пользоваться тем, чего раньше не знал и чего не умел. Так вот, у нас будет происходить то же самое. Вы сможете открыть третий глаз в этом плане, то есть вы сможете видеть, мы открываем вам системное поле видения на данном этапе именно спикерской работы, именно ораторского мастерства. Друзья, итак, день первый, озвучиваю программу, блок первый, день первый. Как вы помните, блоков у нас будет четыре. По прохождению каждого блока будет тестирование, и если человек не прошел тестирование, либо... Тестирование, я думаю, пройдет абсолютно каждый при желании Единственное, кто его не пройдет, это тот человек, который просто для себя не будет выполнять домашние задания Возможно, не сегодня, возможно, не сейчас, возможно, не ваши друзья Ничего страшного, остаемся друзьями, остаемся партнерами В любой момент вы можете вернуться к этой академии и для себя пройти ее по второму разу Возможно, кто-то со второго, с третьего захода но сделает то, что на самом деле стоит, стоит на сегодняшний день не только а, огромных ресурсов, опыта и времени, а, очень таких интересных людей, которые все это разрабатывали, в том числе и меня, но и это стоит, скажем так, огромных денег на сегодняшний день. Вы это сегодня, напоминаю, получаете совсем а, практически за даром. Итак, день первый. Ораторское искусство. Чем не является? То есть то, о чем мы сегодня разговаривали, обратная связь с аудиторией будет. Вторая тема. Знакомство с тренером и аудиторией. Это то, чем мы сейчас тоже занимаемся. Третье. Правила и регламент обучения. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Ожидание от прохождения Академии в аудитории и обратная связь. Это то, что мы уже с вами сделали. Вот. Знакомство с блоками Академии, темами, приемами спикера во время работы с аудиторией, домашними заданиями, результатами прохождения полной академии. Вот это все я тоже сейчас вам озвучиваю. Шестое – это будет первое упражнение, то есть мы быстро пробежимся по всем этим вещам, мы э, создадим определенное состояние, и первое же, первое же наше упражнение – это отработка навыка состояния комфорта во время работы с аудиторией. Будет по этому упражнению, будет инструкция, будет домашнее задание. Также мы с вами сразу же, сразу же до окончания первого дня сделаем прямо в прямом эфире запуск собственного тела перед публичным выступлением и поймем, что такое ресурсное состояние, как его создавать. То есть мы коснемся эмоций, друзья, телесных ощущений, потому что это важно. Мы будем с вами изучать, почему тело реагирует. На, в первую очередь даже не мысли, эмоции, а именно тело, на все вещи, которые происходят вокруг нас. День второй, друзья, вы можете записывать. День второй мы будем получать обратную связь по первому упражнению и домашнему заданию. Мы будем делиться своими ощущениями в теле, мыслями и эмоциями. Следующее, мы будем фиксировать инсайты от упражнения вот, и сравнивать их с нашими ожиданиями. Следующее. Бывает ли идеальное выступления? Что мешает? Помогает? Что помогает? Что продвигает вас в этом? Об этом мы тоже будем разговаривать. Итак, будет третье упражнение домашнее задание. Трансформация волнения и страха в драйв и энергию. Вы получите инструкцию, получите домашнее задание и сможете в домашних условиях все это попробовать, все это ощутить. А также на второй день. Если мы уложимся по графику, то мы с вами поиграем в тот самый виртуальный футбол. Блок второй, первый блок на этом заканчивается. И как только вы пройдете за два дня первый блок, это будет своего рода подготовка. Если вам все понравится и вы выполните домашнее задание, мы переходим к блоку номер два. Друзья, когда мы перейдем к блоку номер два, у вас будет приятный бонус. Каждому участнику для работы в Академии Спикера будет предоставлена в виде приятного бонуса рабочая тетрадь с чек-листами, с описанием, подробным описанием э, и инструкциями всех этапов. Это будет очень удобно, думаю, для вас, очень актуально. Вы в любой момент, даже без наличия интернета, сможете подглядеть в свой э, своего рода справочник, чек-лист, рабочую тетрадь. И сможете в удобной форме работать, выполнять домашние задания, прописывать инсайты. Я думаю, что это будет на сегодняшний день для вас очень приятно. Итак, день третий. Обратная связь по домашнему заданию. Инсайты. Фиксация инсайтов. Четвертое упражнение. Король говорит. Называется упражнение «Король говорит». Там есть своя собственная инструкция. Вот. И также мы с вами поговорим, как запускать эмоциональные, доверительные честные отношения с аудиторией вот о чем мы будем говорить будет домашнее задание вы его выполните и мы его будем обсуждать на четвертый день вовлечение аудитории, командные вопросы, структура командного вопроса, что это такое, как с помощью правильных вопросов и как структурированно вовлекать аудиторию во внимание вот к вашему вопросу, к вашей информации об этом мы поговорим с вами на четвертый день. Также мы поговорим в этот же день о том, как персонально обращаться к человеку аудитории профессионально и правильно. Будет домашнее задание, которое мы рассмотрим по результатам четвертого дня на пятый день. Пятый день. Как быстро составить выступление? Алгоритм и пошаговая инструкция. То есть как максимально результативно сделать, выстроить презентацию таким образом, чтобы она была действительно не просто интересной и интригующей, а она была эффективной и результативной. С этого, с пятого дня начинается третий блок. Третий блок на сегодняшний день самый будет основной. То есть те люди, которые пройдут первый и второй блок, они смогут получить доступ к третьему блоку. Вот Это будет пятый день. Напоминаю, что в среду мы стартуем. Мы будем заниматься через один день, среда, пятница, понедельник, среда, пятница. То есть в неделю всего три раза. Это будет вас держать в фокусе, это будет э, у вас не просто фокусировать, а давать вам наиболее лучший результат. У вас будет оставаться время на личную жизнь и на работу с командой. И у вас будет оставаться время на то, чтобы отточить навык, навык по каждому домашнему заданию. Итак, день пятый мы с вами поговорили, как быстро составить правильное результативное выступление, алгоритмы, пошаговой инструкции. Будет домашнее задание. День шестой, день шестой, разберем домашнее задание, пропишем инсайты, поговорим о том, какая структура у результативной классической презентации и будет домашнее задание. На шестой день мы с вами поговорим конкретно, конкретно о классических методах ведения презентаций о том, что на сегодняшний день зарекомендовало себя во всем мире, как работать с возражениями и так далее. То есть мы все это с вами разберем, сам алгоритм правильной презентации. День седьмой, обратная связь, работа с возражениями, конкретно, профессионально, откуда они берутся и как с ними работать правильно и экспертно. День восьмой, друзья, секреты закрытия сделок. Как эффективно закрывать сделку очень быстро и результативно. День девятый. Техническая школа по проведению зум-конференций, либо веб-комнаты. Мы с вами разберем, как это делать правильно. День десятый. Работа в стрессовых ситуациях во время работы с аудиторией. Возникают такие ситуации, когда спикер теряется. Возникают такие ситуации, когда в аудитории провокатор пытается сорвать вашу встречу или отвлечь людей от основного момента, сделать расфокусировку и вы все потратите время впустую. Как сделать так, чтобы аудитория стала на вашу сторону и сама придушила такого провокатора? Это реально, друзья, вам даже говорить ничего не придется. Сами, сами участники вашей встречи, если это офлайн, уверяю вас, сделают так, что провокатор закроет рот и больше высовываться не будет. Будет домашнее задание. День одиннадцатый. Собственный образ выступления. Здесь мы поговорим конкретно о ваших собственных пишках, о ваших талантах и подберем ваш собственный стиль. Это тоже очень интересно. Также в этот день мы поговорим о том, что такое стори Что это? Как этим пользоваться в работе? Как использовать? И почему на сегодняшний день 80% всего результата во время презентации дает именно сторитейлинг? История успеха, если дословно перевести. Будет тоже домашнее задание. И тут начинается, господа, четвертый блок. Он самый простой. Если вы прошли все три, он самый простой. По факту это подведение итогов. День 12. Анализ ожидания, инсайты, результат. Мы обсудим с вами то, что мы проходили. Мы будем делать анализ, корректировку, разбор. Мы поговорим с вами о том, что вы ожидали, какие инсайты вы получили. Мы проверим ваши записи и мы выведем с вами конкретный результат. То есть мы проведем шкалирование, насколько по определенной шкале вы стали за это время всего за 12 дней, 11 дней занятия Насколько вы стали более экспертным, более подкованным? И насколько вы прокачали свои навыки и какой результат ваша жизнь пришел. Насколько вы стали интереснейшим собеседником, спикером. Итак, день 13, друзья. Подведение итогов обучения полное. Бонусы и подарки для участников. Итак, мы подошли к самому приятному моменту. Я уже говорил о том, что участники второго блока получат в подарок рабочую тетрадь с чек-листами, своего рода настольное пособие для работы, облегчение в работе. Так вот, один из лучших бонусов на сегодняшний день, один из самых ценных подарков в вашей жизни, лично от тренера, лично от коуча, который будет вас сопровождать во время всей этой обучающей программы, каждый участник, кто закончит четвертый блок, каждый лично получит на 14 день. Это будет не обязательно 14-й день, это просто будет один из дней, когда вы по графику запишетесь на личную, индивидуальную коуч-сессию к своему бизнес-тренеру и коучу. Для чего это нужно? Дело в том, что на сегодняшний день мы очень много говорим с вами об эмоциях. Так вот, именно в этот день, в виде подарка, в виде бонуса, Бизнес-тренер и коуч предоставят вам индивидуальную работу по созданию вашего индивидуального, идеального ресурсного состояния для проведения переговоров, презентаций, встреч. Как вести себя за 4-5 секунд в идеальнейшее энергоресурсное состояние, как потом пользоваться этим состоянием, как без помощи посторонней коуча и тренера заходить в это состояние и как потом эффективно из него выходить, чтобы не перегореть, потому что будет очень большая эмоциональная перегрузка. Именно в этот день вы получите самые непередаваемые ощущения, это я вам гарантирую. Я помню, помню, свою первую, год назад я проходил свою первую коуч-сессию по ресурсному состоянию, я два дня ходил под таким впечатлением, я два дня настолько был прокачан, я два дня настолько был в ресурсе, что я до сих пор помню то состояние. И, друзья, если вы еще не заметили, на сегодняшний день я нахожусь в том же самом состоянии, в состоянии позитива, в состоянии драйва, в состоянии энергии. Да, у меня садится голос, потому что я целый день провожу встречи с людьми, зумы, конференции, презентации, обучаю, делаю личные разборы сопровождения партнеров. Личные разбор и сопровождения моих учеников. Лично провожу огромное количество подарочных и платных коуч-сессий. Но на сегодняшний день, если вы заметили, напишите, заметно, видно, чувствуется, напишите, чувствуется ли, что у меня состояние энергии и драйва. Хотите ли вы сами ощутить эти эмоции? Хотите ли вы сами получить батарейку энерджайзер к себе в организм? И как эту энергию сохранить, как направить в правильное русло. Как, как, друзья, обратите внимание, я сейчас поделюсь самым главным секретом. Как это состояние приумножить, получив обратную связь от аудитории. Дело в том, что пока вы пишете, друзья, я жду обратной связи. Хорошо, что будет запись, так, так, так, так, так, да, хочу, отлично, первое, но в Сулу. Для вас лично гарантирую, для первой. В графике именно эту коуч-сессию бесплатную, подарочную, чтобы вы одной из первых поделились с нами на нашей потом встрече одногруппников. Мы, наверное, сделаем еще мероприятие онлайн, и я проведу для вас очень интересную итоговую встречу. Вот. Я думаю, что мы в прямом эфире с вами сделаем небольшой банкет. вот Это будет интересно, в прямом эфире я это буду делать первый раз. Вот Я это, эту, эту методику я применял и технику игры. Когда был последний раз в Астане, мы с топ-лидерами это все разбирали, и люди были ну, очень приятно удивлены стопроцентным попаданием абсолютно по всем моментам. Так, я писала, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, круто, круто, круто, хочу, хочу, хочу. Я за вас рад, друзья, я с удовольствием поделюсь. Так вот, в чем основной секрет, ребят? Основной секрет в том, что во время всей презентации я не просто нахожусь в драйвовом ресурсном состоянии. Я отдаю часть энергии вам, я позволяю эту энергию пропускать через себя вам, но, но, получая обратную связь, и занимаясь вовлечением полным 100% в вас э, в онлайн, в офлайн э, встречу, да, управляя аудиторией, манипулируя аудиторией, пускай это звучит и не очень хорошо, я получаю эту энергию назад. Вы ее перемешали, вы добавили туда свое. Теперь я все это забираю в самом конце. И я становлюсь еще интересней, еще драйвовей. И чтобы из этого состояния выйти, и не напороть косяков, не сделать неправильных действий, друзья. Нужно научиться выходить из этого драйва, потому что много можно наломать дров. Ребят, нужно правильно входить и выходить. И нужно моментально выключаться и останавливаться. Обратите внимание: обратили внимание, что я сейчас вышел. Я разговариваю спокойно. Больше нет того драйва. Я вышел. У меня есть переключатель, и делается это за 2-3 секунды. Я спокойно теперь буду с вами разговаривать. И если это заметно, напишите «Да». Просто напишите «Да», мы это заметили. И скажите, пожалуйста, напишите, поделитесь, дайте мне обратную связь. Как вам было комфортнее работать сейчас со мной в первом состоянии или вот в этом спокойном? Как вам будет сейчас лучше заходить информация в первом состоянии или в спокойном? Просто поделитесь сейчас внутренним ощущением, какое ощущение будет более результативным для спикера, для аудитории. Я хочу, чтобы вы просто внутренне к себе прислушались сейчас, поняли, что все изменилось только по одной простой причине. Я сейчас в другом состоянии. Именно об этом состоянии мы и говорим. Отлично, вот смотрите, Маралбек, уже пришло огромное осознание. Вы четко теперь понимаете, что оратор не только умеет говорить, оратор он еще и чувствует аудиторию, он умеет управлять и своим состоянием, и состоянием аудитории. Одна из тематик, которую я не понимаю и не поднимаю на нашем обучении, но о котором мы будем говорить, это искусство, искусство. Произношение, то есть вы будете в четырех состояниях разговаривать. Сейчас дружеские, у нас с вами дружеская беседа, у нас с вами спокойная, доверительная, дружеская беседа. Вот. Также есть еще два состояния, о которых мы с вами поговорим. И эти состояния я покажу, как создавать и как правильно использовать в определенный момент. Это тоже будет для вас приятным бонусом, вот, и вы сможете этим пользоваться. Да, в спокойном, интересно. интереснее в первом. Я просто смеюсь, и то, и другое нужно и важно. Конечно, нужно уметь переключаться. Но лучше с драйвом ведет за собой. Конечно, это магия. Сиевуш, спасибо, да. Крутое слово, очень нравится. Да, магия, друзья, оно не просто модное. Оно, знаете, оно передает огромное, огромный энергетический потенциал вашего состояния. Магия – это то, чего мы не понимаем, но то, что происходит, как волшебство, оно происходит. И мы этого не видим, не понимаем, но результат мы чувствуем внутренний. Мы с вами будем говорить о том, как правильно запускать тело. Именно с тела нужно начинать. Вот такая у нас уникальная программа, классное состояние, да, отлично. Вот такая, друзья, уникальная программа. Напишите, готовы ли вы все это получить, готовы ли вы обучаться. Готовы ли вы в среду присоединиться к нашей академии спикеров. Вот Эти все темы, еще раз говорю, будут озвучены. Вот. Результат какой вы получите, что я хочу сказать. Результат вы получите просто потрясающий. Вы прокачаетесь, выполняя все шаги до уровня профи. И вы будете с легкостью не просто управлять аудиторией, вы будете видеть, я уже говорил, у вас откроется системное видение. Что еще я хочу э, до вас сегодня донести, друзья, только эксперт и профессионал сегодня, сегодня э, имеет успех на конкурентном рынке. Важно ли это, как вы считаете? Я считаю на сегодняшний день, что огромные зарплаты платят только экспертам. Нужно долго учиться, нужно много тратить ресурсов э, и только профессионалам на сегодняшний день платят хорошие деньги. Вот какова финансовая оценка экспертности. На сегодняшний день минимальный оклад, по, моим, по моему анализу, дополнительный оклад минимальный в различных компаниях, в различных э -э -э, бизнесах, вот, составляет примерно 200 долларов. Доплата спикеру за его работу как спикер минимальная на сегодняшний день от его экспертности составляет 200 долларов. Максимальная составляет до 100 тысяч Евро. Вот такие зарплаты платят спикерам, независимо от того, являются они участниками той или иной платформы или площадки, а платят только за экспертность, за то, что у человека есть навык, за то, что он умеет управлять аудиторией. Вот такая финансовая оценка экспертности. Также на сегодняшний день огромный запрос в интернете на эту профессию. Огромнейший, друзья. Друзья. Огромнейший. То есть востребованность конкретно к этой профессии огромная сегодня на рынке. И перспектива заоблачная. Если вы будете использовать те все инструменты, рычаги и фишки, которыми мы поделимся с вами, если вы будете находиться в ресурсном состоянии, обратите внимание, в ресурсном состоянии, если вы будете и использовать дополнительно все эти фишки, то есть вести по шагам свою аудиторию, вы будете сопровождать аудиторию конкретно с каждым шагом, вы будете предоставлять выбор вашей аудитории, но незаметно для них у них выбора не будет, друзья. У них выбора нет. Они, скажем так, как бы это правильнее сказать, есть такое выражение, они обречены на то, чтобы сделать выбор в вашу пользу. Вот так будет самое правильное выражение. Они обречены на успех, обречены на те действия, которым вы их подталкиваете. Независимо и от того, что они на самом деле об этом думают, люди это будут рассматривать для себя как огромную ценность, огромную актуальность сегодня и сейчас. Вот в чем основная задача. Спикер должен показать, найти горячие точки в аудитории, надавить на эти точки, показать выгоду, то есть свойства вашего предложения, он должен показать из выгоды конкретно для каждого человека по его горячим точкам. Нужно уметь э, выстроить доверительные отношения в самом начале, это называется рапорт, друзья, в самом начале вы выстраиваете рапорт. Есть разные техники, в том числе и юмор. Потом вы э, знакомитесь с аудиторией, и потом начинается работа. Самое главное, чтобы те люди, которые находятся в аудитории, не зная того, что знаете вы, не заметили, как их ведут по шагам, но цель уже выстроена, и в цель они уже попадут. То есть для них уже приготовлена дорога. И эксперт, профессионал просто красиво, грамотно, экспертно, легко, спокойно, не выходя из зоны комфорта, друзья, проведет человека по всем ступенькам и приведет к цели. Причем цель будет того самого человека. Он сам поставит эту цель и сам к ней придет в сопровождении спикера. Вот какая задача у спикера. Вы просто должны обладать знаниями, как это делается сегодня на экспертном, международном, конкурентном, высокооплачиваемом рынке. Вот какие знания вы получите сегодня. Итак, друзья, последнее, что нам осталось сделать, поставьте, пожалуйста, оценку, давайте так, по 10 шкале, только будьте, пожалуйста, честны с собой, честны со мной, и снимаем корону, что вы самый крутой, и вы тоже спикер. И просто на сегодняшний день, вот, вот именно по итогам сегодняшней встречи. Поставьте оценку, насколько не я работаю, не я, друзья, как работаю. Вы путаете. Я еще не договорила, вы уже ставите оценку. Мне поставите оценку. Ну давайте, хорошо. Поставьте оценку мне. Будем, вы уже у вас это в привычку вошло. Это тоже, кстати, один из методов и способов вовлечения аудитории к обратной связи. Отлично, отлично, отлично. Все, большое спасибо, друзья. Я очень вам благодарен. Вы не представляете, насколько мне сегодня было приятно с вами работать. Вот, Что я хочу еще сказать вам. Поставьте, пожалуйста, оценку сейчас той информации, которую вы получили по 10-бальной шкале. Поставьте, пожалуйста, оценку конкретно вот той программе, которую мы вам предлагаем. Насколько она важна сегодня в вашей жизни. И насколько она, как вы считаете, может быть эффективной, может быть результативной, насколько эта академия может быть для вас полезной сегодня в той ситуации, в которой вы находитесь. Вот эту оценку, вот именно за вот эту программу я и хочу от вас получить. Да, конечно, мы об этом будем постоянно говорить, но на сегодняшний день хочется услышать о том, что это действительно для вас важно. Я думаю, что нас 39 человек, друзья. Огромное спасибо вот, за обратную связь. Ну что же, ну что же, осталось вас поблагодарить и сказать, будьте счастливы, будьте здоровы, будьте успешной, притягательной личностью. Вы должны четко понимать, чего вы хотите в этой жизни. И тогда вам откроется дорога, дорога, осознанная дорога. То есть вы не просто сможете дойти, вы сможете осознанно идти, увидеть путь. И потом просто останется прописать первые шаги. Первый шаг в Академии спикерства – это принятие решения. Да, я хочу, да, для меня это важно, да, я это сделаю, да, я чемпион, да, я просто об этом забыл, друзья, я снова в ресурсном состоянии, да, я это сделаю, вот так, да, я чемпион. Да, я когда-то один из пяти миллионов сперматозоидов был зачат. Я победил всех. Я самый лучший. Я самый главный. Я это сделаю. У меня это получится. Вот такое состояние должно быть у вас. И кто бы что вам не говорил, вы, вы стоите твердо на ногах. Вы никому не уступаете. У вас есть твердая позиция. У вас есть цель, как полярная звезда, ее видно далеко. Она настолько большая для вас сегодня, сейчас что вы просто не промажете, и все те трудности, все те неприятности, все те препятствия, все те страхи, сомнения, они настолько мизерны, что цель за ними все равно видна, друзья, и все эти препятствия можно обойти. Их просто незаметно, они просто уменьшаются. Друзья, вот что для вас сегодня я предлагаю. Вместе с компанией GCF, вместе с, а, в рамках антикризисной программы мы предлагаем для вас очень ценные знания, очень ценный ресурс, которым вы можете пользоваться прямо с первого же блока и прямо с первого же занятия. Друзья, я очень рад, что сегодня такое количество людей, мы сделали буквально за 30 минут рассылочку, и такое количество людей откликнулось, значит, это действительно для вас важно, значит, это действительно для вас актуально. Значит, действительно вам это может помочь. Вы не представляете, насколько я буду рад, если вот эта вся информация вам в жизни поможет в трудных ситуациях. Потому что моя миссия сделать жизнь для большего количества людей на Земле максимально лучшей, максимально приятной максимально комфортный и помочь людям создать новые смыслы для собственной жизни, выйти на новый уровень осознанности, разобрать, что такое э, законы э, Вселенной и как выстроить свой, свои стратегические шаги так, чтобы было минимум прогорания, минимум негатива, а только максимум позитива, пользы, удовольствия, э, ресурсного, драйвового, энергичного состояния. Вот о чем я сегодня с вами поделился, друзья. Очень рад, что вы меня услышали, не слушали, а услышали. Как это все делать? Как не слушать, а слышать? Какие уровни слышания? Мы тоже будем об этом с вами говорить. Итак, друзья, я еще раз очень вам огромное спасибо и благодарность, как от человека, который получил назад свою энергию, вы примешали туда свой драйв. Отдали мне, и теперь я на батарейке, и мне нужно срочно выходить из этого состояния. Я из него уже вышел. Теперь я пойду тратить эту энергию совсем на другие вещи. Огромное всем спасибо, друзья. До новых встреч.